Мы едем в микрорайон э, Мацеста. Мацеста это очень знаменитый курорт. Но именно это место мне нравится тем, что оно уединенное. Оно находится в максимальном озеленении, то есть вокруг парковая зона. После того, как уже полностью будет готова, облагорожена территория всего комплекса, будет еще очередное повышение цен. То есть здесь сейчас можно заработать от 40% годовых. Здесь у нас центральная КПП въезд на территорию комплекса. И вот это, посмотрите, вся-вся территория отходит под зону отдыха. 30 квадратных метров. Посмотрите, насколько он просторный свет с двумя световыми точками, то есть правильная планировка. Здравствуйте, уважаемые зрители канала Сочи ЮДВ. Начинаю свое видео с дороги, чтобы у вас было понимание, где располагается тот комплекс, который я вам рекомендую к приобретению. Меня зовут Виталий, вы на канале Сочи ЮДВ, и сейчас мы едем в то место, вместо силы где можно наполняться энергией, приезжать периодически в Сочи, отдыхать, опять же повторюсь, наполняться энергией, предгорье. Мы едем в микрорайон а, Мацеста. Мацеста это очень знаменитый курорт города Сочи, это одна из визиток города Сочи, даже на кербе Сочи а, расположена такая чаша, и над чашей развивается огонь. Это именно те сероводородные источники, которые прославляют этот микрорайон Мацеста, где находится всемирно известный бальнеологический комплекс, куда люди приезжают оздоравливаться, оздоравливаться так называемой горячей водой, потому что она реально горит. Есть некоторые места, где вода выходит наружу из трубы, прям реально подносишь зажигалку и вода горит. Вот. Едем вот по такой живописной дороге, не менее живописная дорога ведет к самому непосредственно комплексу. И говорим мы сегодня о комплексе Измайловские дачи. Друзья, Измайловские дачи это действительно это то место, куда вы можете приезжать, отдыхать, куда вы можете перевести своих родителей, где вы сами можете с ними отдыхать, есть и... Ну, различные способы времяпровождения в городе Сочи. Но именно это место мне нравится тем, что оно уединенное, находится в максимальном озеленении, то есть вокруг парковая зона. Это довольно-таки камерный проект. Небольшие трехэтажные корпуса с высокими потолками, с большой-большой зоной отдыха. Вот вы даже если ну, следите за нашей компанией, мы проводим корпоративы в парке Солохаул, И там есть вот как раз база отдыха, там расположены такие коттеджи по территории, в каждом коттедже там по 5-6 апартаментов и на территории, большую часть территории занимает большой большой бассейн, там их два а вот, вокруг мангальной зоны и вот мы туда постоянно с друзьями даже просто коллегами приезжаем и отдыхаем и сейчас мы едем непосредственно в так в аналогичный комплекс, где можно приобретать номерной фонд, отдыхать или вообще постоянно Найти для себя постоянное место жительства В окружении вот такой вот зелени, природы Вот комплекс расположен в непосредственной близости от реки Мацеста Через реку Мацесту а, сам застройщик уже сделал мост Автомобильный, пешеходный, то есть, и к самому комплексу ведет эксклюзивная, так сказать, дорога. То есть по ней больше никто ездить не будет, кроме собственников апартаментного комплекса. В чем еще преимущество данного комплекса? Давайте сразу проговорим это все, а потом на месте посмотрим. То, что, во-первых, это адекватная цена. То есть, там очень правильные планировки, высокие потолки от 3,5 метров высотой, панорамное остекление, площадь от 30 квадратных метров. И эти 30 квадратных метров можно грамотно обыграть тем, что можно поставить за счет двух световых точек перегородку и сделать апартамент однокомнатным. То есть, у вас место готовки отдельное и отдельное место для, для сна. Вот. А, далее, очень большой бассейн, зона отдыха с барбекю зоной, детскими площадками, спортивными площадками и, опять же, потолюсь очень просторный, классный бассейн подогреваемый, чтобы круглый год вы могли туда приезжать, сходить в баньку, попариться, потом покупаться в бассейне, пожарить шашлыки и отдохнуть среди пения птиц. И шума реки. Вот сейчас, кстати, передо мной мы едем. Открывается вид на пальниологический комплекс Мацест. Вот если мы туда вперед поехали. Я, кстати, недавно, когда делал обзор еще по одному комплексу, который также расположен в Мацесте, он называется Лотос. Вот здесь, прямо через дорогу. Я ездил к 8 утра, когда только начинал ли производить процедуры в данном комплексе. Друзья, едут сюда вот со всех отелей города Сочи, со всех. Просто автобусами везут. В 8 утра сюда туда приехать, там и вид-трансферы из пятизвездочных звездочных отелей, с отель Camelia, Carat и тому подобное. То есть люди действительно едут сюда и едут круглый год. То есть мы на самом деле приходим к тому, что Сочи уже это круглогодичный курорт. Хоть и Красная Поляна, хоть и Мацеста, хоть и Центральный Сочи, вот. Но вот я скажу по своему мнению, вот с учетом развития районов, Хосты, Мацесты, э, то есть центральный Сочи уже больше отходит под бизнес-центр. То есть туда люди едут в основном по работе, люди едут туда жить э, вот, и развиваться. А вот именно микрорайоны Мацеста, Хоста, они уже делаются вот курортными площадками такими для, э, для отдыха. И для вас, инвестора это также вот можно рассмотреть данный комплекс для получения пассивного дохода. То есть вы приезжаете периодически туда, отдыхаете, а в то время, пока вы отсутствуете, за этим не нужно следить, за вас это сделает управляющая компания от застройщика. И более того, если вы будете на это согласны, она будет сдавать ваш номерной фонд в аренду. То есть ваше отсутствие данный апартаментный комплекс будет приносить доход. Ехать от моря буквально 3,5, максимум 4 километра. Опять же, от комплекса будут организованы управляющие компании трансферы на побережье. Очень хорошие, кстати, пляжи в Мацесте. Это вот пляж Красный Штурм. Сразу то, что в голову пришло. Опять же, Красный Штурм. Это благороженный, классный э, пляж с широкой береговой линии. И где, кстати, прямо на пляже можно арендовывать беседки, отдыхать, жарить шашлык, купаться и загорать под нашим ярким солнечным солнцем города Сочи, вот. Ну что, сейчас тогда немного прервусь, чтобы не отвлекаться от дороги и встречаемся уже непосредственно на въезде на территорию комплекса Измайловские дачи. Так, ну что, друзья, вот мы и приехали на въезд на территорию апартаментного комплекса Измайловские дачи. Измайловские они от того, что они находятся на выезде из улицы измайловской вот кстати кп уюу реки кто интересовался домами от 25 миллионов рублей домики но сейчас нас интересует более адекватное вложение средств для периодического отдыха для получения пассивного дохода и кстати возможно даже краткосрочных инвестиций потому что сейчас есть очень хорошие выгодные предложения в корпусах которые еще документально застройщикам не сданы но вот-вот получат выписки там разница с Стоимостью аналогичных площадей номеров от 2 миллионов рублей, то есть в данных корпусах номера стоят от 7,5-8 миллионов рублей, а еще не в данных от 6 миллионов рублей, друзья. Поэтому как только получают выписки, сразу идет прирост цены ориентировочно на 1,5-2 миллиона. И далее, после того, как уже полностью будет готова облагорожена территория всего комплекса, будет еще очередное повышение цен. То есть здесь сейчас можно заработать от 40% годовых э, на краткосрочные инвестиции с целью покупки и дальнейшей перепродажи. Ну, это, собственно, у нас река Мацеста. Вот отсюда можно видеть, насколько это добротное монолитное сооружение в виде моста. И вот такая вот речка. То есть даже когда вот у нас были потопы здесь в Сочи мост благополучно все выстоял и выполняет дальнейшую свою функцию. Вот. Ну конечно погода сегодня шепчет быть не в костюме, а в летнем расположении духа закупиться мясом, одеть шорты и купаться, наслаждаться. Класс, очень хорошее место расположения. Посмотрите сколько зелени вокруг. И вот эта вот дорога сейчас она ведет непосредственно к апартаментному комплексу Измаловские дачи. Друзья, комплекс подойдет под различные критерии, под различные цели и задачи, которые вы должны решить приобретением данного апартаментного комплекса. Ну, во-первых, я бы, конечно, сказал то, что Измаловские дачи от названия уже ведут нас к тому, что это действительно адекватное приобретение в виде того места, куда можно периодически приезжать, отдыхать, наполняться энергией, и наслаждаться жизнью. Потому что здесь можно взять однокомнатный апартамент от 30 квадратных метров стоимостью от 6 миллионов рублей. Друзья, есть рассрочки для инвесторов компании Сочи и эксклюзивные условия приобретения вот. и Дальше что? Ну, опять же сказал, данный комплекс также подойдет под краткосрочную инвестицию, потому что здесь сейчас можно еще не в сданных корпусах купить значительно дешевле предложений в сданных корпусах. Далее мы можем приобретать здесь номерной фонд с целью пассивного дохода, потому что ну здесь вот в округе, если взять, номера вне сезон даже сдаются от 45 пяти тысяч рублей в сутки. То есть можно предполагать, что в принципе 800 тысяч в год этот этот объект недвижимости будет давать вам чистой прибыли. Хорошо это или плохо, решайте сами. Но при стоимости апартамента 6 миллионов, стоимость, то есть окупаемость у вас здесь порядка 6-8 лет. Вот. Ну и вот такая вот территория, друзья, предлагаю с ней сразу же ознакомиться. То есть вот они наши корпуса. Здесь выполнены уже полностью все монолитные работы. 7 корпусов трехэтажных, довольно-таки удаленно расположенных друг от друга и большая-большая придомовая территория. Посмотрите, вот эта вся территория, все это не будет застраиваться. Здесь у нас центральная КПП, въезд на территорию комплекса. И вот это, посмотрите, вся-вся территория отходит под зону отдыха. Я вышлю вам обязательно, каждый, кто из вас обратится, вышлю вам 3D визуализации, То есть вы по картинке сможете даже здесь по территории везде погулять и посмотреть, что где как будет расположено. Вот в центре вот этого всего будет расположен большой-большой подогреваемый бассейн. Вокруг него будет термальная зона с баней, сауной, теплой купелью, детские спортивные площадки, зимные воркауты. В общем, все для того, чтобы вы вышли из своего апартамента и наслаждались жизнью. Опять же, до моря, повторюсь, здесь порядка 3,5-4 километров будут курсировать шатлы, которые будут возить всех отдыхающих на море. Заниматься управлением данного комплекса будет своя управляющая компания. Ориентировочный доход, чистая прибыль в год с одного апартамента 30 квадратных метров. Это однокомнатный апартамент составит около 800 тысяч одного миллиона в год. Окупаемость инвестиций 6-8 лет. Ну и сейчас я предлагаю вам также ознакомиться. Смотрите, чтобы у вас было четкое понимание. Вот этот третий корпус, он, к примеру, уже сдан. То есть по документам здесь сделка регистрируется по договору купли-продажи. Опять же обращу внимание на документацию. Здесь земля в собственности. В собственности земля сделка по непосредственному помещению регистрируется по договору купли-продажи. Сразу становитесь э, полноправным собственником своей недвижимости. И далее вот этот, к примеру, корпус. Вот он еще не сдан по документам. Сейчас подали на раздел. В течение одного, максимум двух месяцев документы будут на руках. Вот, к примеру, здесь можно взять на третьем этаже вот эти два окна. За 6 миллионов рублей, друзья. Аналогичный номер. Ну, конечно, там будут еще лучше видовые характеристики. Но на самом деле там тоже так же. Посмотрите, сколько света. То есть весь фасад полностью в солнечном осветлении, так сказать вот в этом корпусе аналогичный номер также 30 квадратных метров с двумя стоими точками будет стоить уже семь с половиной миллионов рублей то есть выбирать вам если вы за максимально безопасную сделку чтобы сразу зарегистрировать ее в росреестре вам нужен этот корпус и если вы хотите так приобрести чтобы не только он пассивный доход приносил данный апартамент но еще и возможно заработать на перепродаже тогда вам нужен тот корпус который еще документально не сдан то есть вы подписываете застройщиком договор инвестирования которому он обязуется вам в обозначенные сроки сдать готовый апартамент сдается все друзья тоже немаловажно К концу года полностью проект будет завершен то есть уже к январю февралю месяцу следующего года вы уже сделав ремонт сможете сюда заехать или начать получать пассивный доход сейчас зайдем непосредственно в апартаменты вот к примеру второй этаж кстати, обращу внимание, достаточно небольшое количество апартаментов, на этаже порядка 15. И вот такие вот апартаменты, сейчас где более чище. Вот, вот такой апартамент, 30 квадратных метров, посмотрите, насколько он просторный и светлый. С двумя световыми точками, то есть правильная планировка, не колбаски так называемые, да. Панорамное остекление. С возможностью выхода на свой небольшой французский балкончик. Но он здесь больше не нужен на самом деле. Те, кто курят, покурили и зашли. И видом на реку. Вот она, река течет. И вот здесь будет большущая зона отдыха с гриль-беседками, бассейном и всем тем, что я вам уже сказал. Ну и опять же, посмотрите влево. Посмотрите, сколько зелени. Осенью это все желто-оранжевое ближе к весне летом это уже вот такое максимальное озеленение поэтому друзья всем кому интересно на самом деле здесь портретов покупателей очень большое количество для краткосрочной инвестиции для получения пассивного дохода для счастливой старости для того чтобы обеспечить местом для отдыха и жизни своих родителей близких родственников да и вам лично жить это очень хороший оклад, да? отличное предложение, вот, честное слово. Высоту потолков заметили? 3,5 метра метра высота потолков, панорамное остекление, большущая территория для прогулок, идеальное расположение для оздоровления и всего того, о чем вы, зачем вы едете в наш замечательный город. Вот. Поэтому ждем ваших обращений. С вами компания Сочи ЮДВ, меня зовут Виталий. До новых встреч!